Солнце лучами разрежет тучи, Попадет на кожу, согреет тепло, И никогда тебе не сможет наскучить. Ты сохранишь его, сердце свое, Я несу свое небо, Небо для тебя, И где бы я не был, Мое солнце для тебя. Листья деревьев обнимет ветер Я звонкий смех услышу вдали В твоей душе весна в расцвете Хочу найти цветов следы Я несу свое небо Небо для тебя, И где бы я не был, Мое солнце для тебя. Невозможно не заметить, как светишь ты сильнее огня. Зовет меня Из и Сочи света. я не боюсь сгореть от лав. Я несу свое небо, Небо для тебя. И где бы я не был, Мое солнце для тебя. Я несу свое небо. Небо для тебя, И где бы я не был, Мое солнце для тебя.